Часто спрашивают, да, счастлив ли человек. Вот подумайте сами, например, если вас бы спросили вот сейчас, вы, вы счастливы или чего вам не хватает для счастья, да, то есть вот такие вопросы. На самом деле нелегкий, не да, вопрос, задумайтесь. Мы в суете жизни, в общем-то, мне кажется, довольно редко вообще об этом думаем. Пожалуй, вот если начать копаться в этом, то придешь к какому-то вроде и парадоксальному, вроде и иногда даже и банальному одновременно выводу, что чтобы быть счастливым, нужно просто быть счастливым. То есть надо просто решить это. <с> То есть <с> тебя спрашивают, ты счастлив? А ты говоришь, да, я счастлив. Потому что вот это единственное, по сути, по большому счету, выбор, который у тебя есть. Потому что независимо ни от каких обстоятельств, которые есть, человек все равно может чувствовать себя несчастным, неважно, чего он добился. И наоборот, совершенно жестких сложных условиях человек может быть счастливым. Это, естественно, написали там многие психологи, мыслители, великие люди. Не мне здесь открывать, конечно, эту банальную истину, но вот именно так просто. Да? То есть, если ты испытываешь хорошие эмоции, позитивные, у тебя отличное настроение, да? то ты улыбаешься. С этим никто не спорит, все очевидно просто. Да? Но ведь даже с точки зрения физиологии, да, с точки зрения устройства мозга, нашего мышления, наших эмоций, справедливо, абсолютно и обратное. Если ты улыбаешься, то постепенно твое настроение, твое самоощущение улучшаются. И вот этот механизм такой, да, зеркальный, вот этот механизм, работы мозга, мы можем его использовать с вами. Да? То есть, когда мы говорим себе, у меня все хорошо, и до да, нас так учили, мы так воспитаны, что вот эти вот знаете такие вот как бы как западные американские вроде какие-то такие вот э, речевки себе там какие-то самоувещивание тоже несерьезно, но на самом деле это имеет научное подтверждение, объяснение и это реально работает. Больше улыбаешься лучше настроение, да, говоришь себе хорошие вещи, другим говоришь хорошие вещи, стараешься замечать позитив в мире, чувствуешь себя счастливее. Вот, собственно, так это и должно работать. Поэтому улыбка в этой всей истории – это то, что мы в своей специальности да, можем сделать классно нашим пациентам. И вот она как раз и должна выступать вот этим вот а, пусковым, крючком, да, таким вот этим вот поводом для того, чтобы через нее, через эту улыбку улучшить свое настроение, самочувствие в итоге ощущение счастья. Поэтому, если вы хотите быть счастливым, надо просто решить быть счастливым и понимать, что никогда не наступит то идеальное какое-то завтра, будущее, которого мы ждем. Это, вы вот, знаете, как синдром отложенной жизни его называют. Я, например, по своему личному опыту могу сказать, что, пожалуй, э, я как раз этим синдромом очень долгое время страдал. Может быть, даже я не могу это в прошедшем времени сказать, наверное, до сих пор это со мной, но я с этим борюсь. Это то, что вот ты все время немного недоволен собой, и это вроде бы хорошо, ты даже рад этому, вроде внутри где-то. Не то чтобы рад, ты понимаешь, что это как бы Эффективно, потому что ты собой недоволен, ты все время стараешься сделать что-то лучше, ты из-за этого профессионально растешь, поэтому, ну, так как нам кажется, и многим другим мы смогли многого добиться в своей сфере да, из-за того, что ты не удовлетворен постоянно. Но с другой стороны, хочется найти баланс между постоянной неудовлетворенностью, которая ведет тебя вверх-вверх-вверх, и просто спокойным ощущением такой э, радости и счастья, которое вроде бы как пагубно, да, для, для эффективности, для прогресса, для успеха. А, я думаю, поэтому здесь как раз вот все-таки нужно найти баланс, золотую середину. И особенно люди трудолюбивые, такие трудоголики, люди, которые были воспитаны в формате «нужно делать дело», да, это самое важное, вот они могут попадать в эту ловушку, перфекционисты, вот, которые хотят чтобы самое лучшее чтобы всегда было а это недостижимо почти никогда до да? идеала ну, практически не существует и они вот как раз в риске в группе риска под вот по этой части там отложенный синдром отложенной жизни то есть сейчас я вот сделаю это вот потом у меня будет вот это потом я сделаю идеально вот то и вот тогда когда-то я буду там счастлив так не бывает это не наступит, я это осознал ближе к 40 годам. Нужно жить здесь и сейчас, ценить то, что есть, радоваться, что не мешает тебе с улыбкой, с позитивом видеть недостатки в своей работе, в себе и развиваться дальше, вперед, выше и в деле, и в личностном развитии. Но без самоедства и без мысли о том, что вот когда я наконец стану идеальным и буду, там моя работа тоже, то я тогда буду радоваться, сейчас нечему радоваться, сейчас надо быть серьезным. Поэтому давайте не будем откладывать жизнь, радость, счастье на потом, давайте испытывать это прямо сейчас. Ну а начать можно просто с улыбки, поэтому и родился наш проект «Начни с улыбки».